Есть различного рода качества. И уже у меня было такое видео, в котором говорится достоинство, которое делают нас несчастными. Да? Так вот, сегодня мне рассказали про очень интересное качество. Ну, Точнее его заметили. Это качество высокомерия. И знаете, наверное, да, иногда мы проявляем такие вещи, как высокомерие. Но тогда вопрос... А зачем нам это качество? Мы не будем сейчас говорить, зачем мы видим это качество. Будет предположим, что оно на самом деле есть. То есть люди рядом с нами чувствуют, что мы по отношению к ним высокомерно себя ведем. На мой взгляд, данное качество, оно закрывает какую-то боль. То есть человек с его помощью обезопасил пространство. Возможно, кто-либо его обидел, и он хочет сделать так, чтобы его больше никто не обижал. И тогда он ведет себя как-то так высокомерно, и, естественно, с ним мало кто хочет вообще иметь дело. И тогда он остается в одиночестве. Да, возможно, он жалуется на это, возможно, он очень переживает, что он одинок, но тем не менее все это сделано именно для этого, чтобы больше этого человека никто никогда не смог обидеть. И для этого человек себе говорит, я лучше всех, я. И так далее. Когда мы видим высокомерие в других людях, удивительно, но это то же самое. То есть мы это видим для того, чтобы больше нас никто никогда не обидел. И это очень удобные достоинства, которые делают так, чтобы люди, не смогли что-либо плохое сделать в моей жизни. И все бы ничего бы. Хорошее качество получается, судя по тому, что я говорю. Но в одиночестве-то жить не очень хорошо. И тогда высокомерный человек периодически позволяет себе быть снисходительным, великодушным и тому подобного рода вещи, да? И знаете, что удивительно? Он обязательно вляпается в человека, который сделает ему больно. И тогда он снова самый лучший. И снова охраняет свое одиночество. И снова высокомерный. Что делать? Наверное, очень банально. Не надо убирать высокомерие. А нужно убирать обиду. Знаете, как сказал один умный человек, мы прощаем других людей не для них. Они знать не знают, что они нас обидели. Может и помнить, а нас не помнит. А вот мы с ними живем все это время. И тогда высокомерные люди, это, я повторюсь, обиженные люди. И посмотрите на результат. Если вас все устраивает, я встречала людей, которые говорят, мне одно прекрасно, мне одному идеально. Прекрасно значит прекрасно. Например, великий философ Кант, он решил, что он не имеет права делать несчастной какую-либо женщину. Плюс ко всему, он решил, что она будет мешать его философским изысканиям. Возможно, он был прав, но в, общем, в итоге человек всю жизнь прожил один. Люди имеют право решать, как им хорошо и как им плохо. Я сейчас про тех, кому плохо. И если вам в одиночестве плохо, то здесь, скорее всего простить, отпустить. Да, мы часто говорим, никогда не прощу. А зачем нам это? И еще у людей есть одна такая э, иллюзия, назовем это своими именами, что если они простят, то они непременно забудут все это, и в следующий раз они не будут на чеку, и все произойдет точно так же. По-моему, все с точностью да наоборот. Пока вы держите в себе обиду, и очень часто на моих консультациях люди ассоциируют обиды с черными дырами. Представляете себе, сколько ситуаций должно быть, чтобы накормить черную дыру. Если честно, я нет, потому что черная дыра, она всегда бездонна, ее накормить невозможно. То есть их должно быть огромное множество. Помните, я говорила, что если вдруг человек себе что-то позволит, то обязательно вляпается. Вот это примерно оно. Так вот, простить это как раз таки убрать эту черную дыру, которая не просто хочет кушать, а она притягивает тех людей, те ситуации, которые вас обижают. И когда вы убираете обиду, нет того магнита, который притягивает таких людей. Вы начинаете видеть других людей. А пока вас кто-то обидел, и вы лелеете эти прошлые отношения, потому что с человеком, даже если это профессиональный уровень, все равно отношения, до тех пор, вы как магнитом притягиваете именно таких людей, потому что вы видите только таких людей. С одной стороны, удобно их легко бросить, а с другой стороны, ваша жизнь не напоминает то, чего конкретно вам хочется. Поэтому подумайте. Возможно, именно высокомерие или то, что вам люди говорят об этом, и поможет вам избавиться от того, что вы не видите счастья и тех людей, которые, с которыми можно быть счастливыми. Попробуйте отпустить то, что вам не дает жить счастливой жизнью. Да, это сложно, особенно самостоятельно. Поэтому, если кому-то нужна в этом помощь, приглашаю на свои консультации. Иногда я сталкиваюсь с тем, что людям очень хочется, чтобы я была волшебником. Они мне так и говорят, я же к вам пришел. Видимо, это самое главное действие в его жизни. Но у меня не очень хорошие новости. В кабинете у психолога приходится работать. И иногда... И я называю эту работу, мы паша. И вот тогда, когда человек пашет, когда человек делает это, он получает хороший результат. А когда человек приходит и объясняет мне, как надо работать, возможно, это и есть высокомерие. И оно никак не связано с его хорошей жизнью. Я-то улыбнусь, а вам-то это зачем?